Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Олег, это мы продолжаем выживание на один девятнадцать один. Я останусь, копаю тут, привет, я вам вижу луку и один. Так, у меня все пошло ровно, я тоже опять все не по плану. А что там? Ну, это же мой план. Я нашел шахту большую. Очень Ого. большую шахту, поэтому я иду сейчас туда обратно. Ой, я тоже нашел ее. А, крипер? Как это Ну? Я тоже нашел ее теперь. Потому что... Потому что... Потому первый тут. Уже второй. Ой-ой, Крипер, Крипер, Крипер! Так. что... Потому что... что... Потому что... Лука! что... Я вообще какой то жопе. какой меня! Как я тебя спасу? Я в шахте. Где? Я спускаюсь вниз, а в шахте. А ты где вообще? Я в шахте спускаюсь в шахте. Ой, спустя. тут зомби, надо. <гас> алмазы! Я алмазы нашел. <гас> алмазы я тоже видел. Так. Они в шахте ограничены. Раз. Вот два. я да, я не убил их. Топором. Не шахта, поромать? А, а, иди в жопу, иди в жопу. А я сдохну, сейчас придется есть мини лук, потому что я еще лу... жрать чё не могу. Что делать? Что делать? Вот. Блин, так, лу... я должен добить дерево спеть. сейчас, переплавлю. Женя, скажи, Женя, вот... иди мне ко немного. мне, Лука, Лука, иди ко мне. Сейчас умру. Нет. Нет я добуду жилье. Даже. Лука, У меня я там добру чуть-чуть. Спускайся обратно. А где ты? Я тут в шахте. Так, а где наш вход? Я ну, тоже не знаю, где вход. Я вообще его проломал А вот все не вход. Не я его открыл пока что. что. А Скажи, ты где сейчас? В шахте. Так, так, так, так. О, нет, это факел. Fucking... Посмотри. Улики открыли. Без... Ламза да. безумный человек. Да. Не знаю, где это было. А теперь где я там. вот... Поэтому... О, это же резко, это же перепаллю. Я, в принципе, могу пойти туда и там добывать даже алмазы Я уже сейчас добуду алмаз один. Уже вторая серия уже алмаза. Ну, mm -hmm. ну, неплохо, я считаю. Это. Mm -hmm. Один алмаз. Почему здесь все это? Пусть, типа, доберусь. Так. Так, мне нужно лишь еще один ниточек. Я полечу. Правда, не знаю, как я туда полечу, если честно. Могу это купить? А! А! купить а сделать. Меня убил Крипер, который взорвался И который взорвал мое железо Тварь такая не, не, не. И Могут. в ту сторону пошел домой Я знаю, сейчас. как мне туда попасть Не знаю, как попасть Так, ну мы как бы вернулись, но как бы совсем немного В шахте А сколько ты алмазов добыл? Нет. Два всего лишь два. У, меня... так, у нас нам так уже так на кирку два. хватает Отдай а, алмазы а, да, алмаз. Аккуратно, ты ну, так да, не копай Предлагаю ну, а сделать алмазную кирку Как да, из двух чтобы... Из трех у меня один есть Олег же еще какие-то алмазы добавил У меня один алмаз есть Два алмаз ну, боже, Два плюс один, три ну, А ты что, матем... кир... математика ну, у, да. у тебя в математике, наверное, пять потому, кирка нужнее Уроки математики отрайты Кирка нужна, конечно, это же правило Майнкрафта Сначала всегда кирка Потом уже меч, а потом все остальное Так, да, Райт, смотреть. нам нужно... Ой, Райт, Лука Лука, нам нужно... Я не рада, я рада, да. Нам я уже нужно... Да, бывает Там выжил редстоун Так, на C можно приблизить и смотреть Вижу крылька Смотри, хочешь мега-трюк? Хочешь мега-трюк покажу? Да, Давай! Ну, мега-трех не удал. Иди, поделись ресурсами. Поделись с Сейчас я вернусь. Сейчас был Мы в шахту лазим. Я могу только каменную кирку ударить. Дай. Каменную. Кирку. Мы никакую. Мы домой. Ну, извини, data, это, вторая, это вторая, вторая, вторая часть выживания. Простите, змауешься, Олег. Какая? Я думала, что у него не Какая у вас? Наш дом зарвали. Наш дом зарвали, вот шамбилка. У меня... Я опять в этой шахте, я опять в этой шахте, но только сейчас за мной бежит зомбюк, зомбичок, засранчик которых я ненавижу, этих маленьких зомби Просто я ненавижу все Я так, чтобы меня не лагало Да, конечно Есть же нечем мне заняться Я буду переводить маленького зомби из глубокой шахты к Райду Делать мне нечего Ничего, мы вторую часть, мы вторую серию выживаем А где наш дом? Что это это? Ну, Чуси, он так и вас. У а у вас тут гимн тип в инвентаре включен? Ну, если я уже умираю да, десятый раз. Не могу так, не Райт, хочешь кирку? Сделай ее сам. Вот какие рис. Наша бедная Это была наш первый дом. Начните строить его из дерева, Райт, Райт и Лука. Вы дизайнеры? Мне, там? конечно, жалко, что у вас дома больше нет лука. Не, не у вас, а у, у нас. Они это... Алмазы. Ура, ура, ура. Динамазы. Неприятный огурец. Я как не могу понять, где... Огурец? Ура, Динамаз. Ура, ура, ура. Так, о, думал, о вот, вот, вот так надо вот надо делать. Это молодец, надо ставить деятельный блок, света, при блоке света, да, да. деятельный. Так, ну, походу, уже, уже все у нас сейчас выкопаем. Ну, по крайней мере, я не хочу здесь оставаться из-за зомби и стрелка. А у меня здесь нормально так -то. Я жру здесь еще покажу. Ай, гадюка! Подстрелили Наверное. мне крыло. Я... Но я тут неплохие ресурсы добыл. Когда... Я добытчик, но вот теперь я под... ничего не хочу ложить. Ну Потому, что... Потому, я... Потому что я боюсь его да? Начните Ставить строить чем? каменные, каменные, ну не каменные, а железные вот. э, Деревянные Не могу Так, вижу, железные, держи пока Здорово. клиперок, очень Дом Да мы Это поняли уже была... Была... Там криперы, а, да, скелеты, он очень... и они все на меня заагрены. Ненавижу эту шахту обронную. Я сейчас пойду в с еще одним огурцом. О, алмазы! Я там пульчик обязан! Привет! А, я там гостей веду. <связь> О боже! О боже, я подумала, алмазы. это зомби! Ёлки-палки, я думал это плесень на полу лежит, а это алмазы. Я думаю, и знаешь, когда ты на меня побеждал, я думал, а что это за зомби, который ты такой? А что, когда к тебе а, бежит нет, три, крипера. Знать, здесь... три крипера? А, ладно, можно было так За мной можно. три крипера бежит, Сос Я знаю, как их убить Чего их так много? алмазы, а, два а, алмаза Алмаз! Алмаз! Алмаз! А у вас, Ура! у нас алмаз Два а у алмаза у вас? целых у меня, у меня уже шесть алмазов с собой У меня только три За мной три... крипер А у меня четыре У меня 6. четыре Загорел в лавит, и аккуратно, ты Мы тебе лучше не знать. Лучше тебе не идти, знаешь. Если от одного клипера ты не ну, убежишь, то, то, то, то ты, ты тут точно не убежишь. Тут или они тебя. И тут, короче, как говорится, рожденный бегать по шапке не получит. Ну, я от, от... Но я... Ну, тебе лучше не знать, где мне пойдем. Ты нам еще спасибо скажешь. Да, за то, что. За то, что Еще не имеет приключения. Ну давай, тебя там за секунду убьют. Если ты открытый, Да, здесь еще здесь. Ой, еще у вас. Ну, как бы да. И там еще его охраняют криперы, которые бегут бегут. А у меня истинно, я что, что сделаю с криперами? Идите ко мне, огурчики, огурчики, огурчики. Я наконец-то я выжил. Когда я вылил воду из вас, наконец-то давайте. Нет, просто. Опа, так, теперь на... надо... Минус два крипера. Я не обнаружил, что полная это... это А теперь просто... а теперь спи... а, чё, а теперь Это а смерть... смерть, а голову от... это, а... это смерть такая, что ли? А Олежа, меня с собой, пожалуйста. Ну спускайся. Поверь. Я не хочу сидеть с огурцами. Поверь. Там, по, ли там ли их больше? побольше. Их тут побольше, знаешь. У них не красивые. Их что, поверить У тебя. Нет, у тебя ни сырки, ни железные, ничего нет. Мы тут в дырку как будто спускаемся с олежей. Ну, Райт, right, поверь. Лучше б ты ж не Раз так усом сам их тут туда в раз больше. Сказать что это единственный выпуск. Райт, да. ты сам хочешь, потом ты еще будешь Я прострал один алмаз Ну вот, Райт А еще за нами бежит муча Да, а вы, вы, с... да они с... тут везде бежу, бежу, Беги тут Выживание в шахте становится... А Что это скелет делает? Выжигание Ёлки-палки Я, я тут с огурцом играюсь ну, играй, а, Забери на себя всех огурцов. Сделай челлендж. Сколько огурцов будут за тобой бегать? Давай, смертельный прыжок. Я тут бегаю ищу железо, но я нахожу. Я нахожу алмазы, когда я ищу железо. Вот я ищу железо, а за мной а я нахожу алмазы. Лука, у тебя такое я тоже? Говорю! Лука, у тебя такое тоже? Ты ищешь железо, а тебе попадаются алмазы Наконец-то да, Нашел я. железо и то один кусочек У меня ну, уже семья меня... это... Алмаз больше, чем а железо. Значит, на несколько кирок ваших алмазов Зомер, сгори, тварь У меня это уже семья Я хочу лаву собрать <гас> Я ее Отлично Поиграем? Я нашел спавнер, я нашел спавнер, люди, я нашел спавнер, я нашел спавнер, я нашел спавнер меня сейчас запукарят. Короче, я-то смог убежать от них, от этих гадюк. О, крипер подгорает. Ну у меня капец а как мало... Там спавнер, штук, там сундук, там спавнер, там спавнер, там сундук. Сейчас я хп этой пойду туда. Ой-ой. Ладно, Но зато я много. Что? Потом. У меня тут страшно. А я не знаю где там. Да Мы ты гад... да это сколько это... вас тут? Ф c Все, можно как Разумеется. бы помера... можно как бы не бояться. У меня координаты сфотканы. Так что вы три, четыре, пять зомби уже тута. Что за зомби-апокалипсис? У меня пол Хп. Так, все, я тут э... знаешь. Меня человек, бесит, который это... сразу ему даст что-то, и он тебе потратит? Я нашел железо, но он блин, не особо за мной бежит за мной бежит, бежит, за мной бежит ордозорный. А вот человек, мне... который будет экономить, ему будет хорошо очень. Отлично, лава такая, имбовая, что я, всех... О, я себя убью. У меня единственное, что я себе мажорное позвонил, это... Кир, я просто хочу сделать, Кир... и мне нужно материалы. Ну, ну делай рева. Мне камня Дерево. Райт, right. хочешь что-то делать, Нет. сделай это сам. Райт, right. да. нам не до этого. Привет... Я сейчас убегаю от орды зомби, криперов и скелетов. Мне сейчас буду камень ломать. Да, мне тоже такое, как и... Я копаю железо. Чем же я могу быть занята? Я тоже, понимаешь? уже зомби на спавнеры. Я не на спавнеры, я в Я золото мне... Ну, чувак, сделай сам. Поставь, Лука. Чувак? некогда копать. Не если если Лука повторюха, то, то ты, то ты лицемер. Мне, мне прям надо сейчас все ресурсы бросить и накопать тебе камеру, да? Нет, я про то, что... Пости, говорю. Правильно, то, что... Ты за всеми повторяешь. Олег сказал только, ты уже повторяешь. Олег вчера сказал, ты же повторяешь. Ну, если он повторюха, то ты лицемер. Который думаешь только о себе. Ну да. Я... Ну, ну, я, ну, ну знаешь что? Ну дом же мы из дерева сделать. Знаешь, делать. как мне неудобно? Я сейчас там копаю это... Где шахту? Я копаю... Я пытаюсь. Знаешь, когда, когда на тебя нападает миллиард скелетов, миллиард зомби, миллиард серов, миллиард говной. Вообще, камень как-то не особо добывается. Они все тебя толкаются. Происходит тупец, понимаешь? Раз, два, три. Спасибо, Крипер. Ты очень любезен, то, что мне жопу подорвал. Ой, ой это, мой, это моя лава, что ли? Да, это моя лава Кыш, Паш, ты что, не можешь иди. зайти? Наконец-то! Я не один раз тебя дома не убил. Отлично, я их всех лавы гашу Спасибо! Да, Очень приятно ой, Да, зомби такие крутые вообще У нашего дома Очень ничего не сильнее. осталось Идите. Ну, вот теперь как я перед... не хочу, я не хочу, да. я не хочу. Так. Так. Это не закрывать, закроешь по шее получше? У нас тут очень быстрый тварь. выход Тварь, скелет, ты такая тварь Если честно и... О, у нас эти Базимальные тварь я тут и возвращение. возвращение Давайте с переданием, с переданием Майнкрафтами Майнкрафтами, Так, нет, mm -hmm. да? Я, я сам говорю мне засмеял. Тупица, нет, я из-за тебя поджёгся. Вот так вот, вот так в затылке, вот. В затылке находится стрела. У меня она тоже находится, сейчас я... Я... Подожди, я... я... я у меня ничего в спине, ну? в голове не находится. Так, зато затылки мы мы немного фундамент переделаем так что... Я лично сос... боюсь, что мы немного... Как То, делать? что совсем немного... Да. Лука, лука, лука, лука, лука, лука. Лука, лука, лука. Даю тебе очень Чё? важную задачу. Очень. Чё? Отправляйся в шахту. Отправляйся очень... не в шахту, отправляйся гулять и ищи нам еду. Еду? В шахте? Да. Не в шахте, а на улице. Ну, ты понял меня. А. Это очень важное дело, да? Это ну, очень важное дело. Я уже давно им занялся. Не фер, а мне, нам, нам, нам нужно мясо! Поеду. Мясо. Чуху. А, мясо? Боже. Так? Не возможно, мы на Боже вот когда, когда не надо ну, видеть, легче просто. Когда надо, ублять надо. На вот ну, и... не в одиноче. Пока. А. Конец. Я, забил, я зомби сгорел из-за меня. Так, я я думаю не только о себе. Я думаю о доме, который поможет нам всем. Он не был раньше. А зачем ты будешь, чтобы... Понимаешь, плюс, что если он делает? каменный... Если он каменный и землян... Землю это разница. Он Просто... не каменный, он деревянный. А вот это, именно, это... Тогда вообще разницы нету. Тогда тот может сгореть, а то. Землянка взорвается. Нет, звучит. Пойми, нет, ты нет, знаешь, нет. когда мы этот дом делали? Когда была ночь, когда на нас нападали монстры, поэтому такая землянка. Да и отправились в шахту. вырыли шахту, мысли этого храм места. Да. Заняться созданием булика. Никто не заняться. вот я Может <свят> потому, потому что, что, что это всего лишь вторая да. серия Сейчас бы мы... Я не критикую вас Сейчас Просто... бы... Его Знаешь, когда жизнь захочется Али? Ты в удобстве и неудобстве везде будешь спать И в твердой кровати что? И вообще без кровати спать будешь А удобства тебе никто не спросит у коровке там там там там там разорел а, <связь> отлично у нас люди нет ну короче я тут у, у нас будет лав... на лав... ужин нет сейчас зарежу уже так поджигайся убираем лаву жареная коровка <связь> без печки. А лайк как приготовить жареную корону в моей игре как приготовить а поджиг... как... Поджигайся. Отлично, жареная еда. Так, коровки, у вас тут много, поджарим. Убираем молоко. Да в смысле, какое молоко? Я корову Корова тупая, я из-за нее молоко собрала. Надо было... А? А? Ой, сейчас тут все горит так. А, ой. Ой, ой, ой. Я не Ой, я нашел пока попал. Ой-ой-ой, там чуть-чуть пожар случился. Ну mm, да, слегка, слегка. Ну зато я добавил, забыл жареную... ...из угля. Забы, я коров. Ты жареную добру молила. А постоянный заработок коров. Мясо. Где мы еще мясо возьмем? Мясо. Нас, э -э, еда. Вон Где коров. Мыска, мыска ну, А я себя поджег, ты, ты коров Подзеги погоди, погоди, стой, стой Стой, убей его пока что, пожалуйста так. А хорошо, что ты, на ты. тебя загорит Нет! Нет! Нет. ведро молоко тупует Зачем молоко придумали? Молоко? Чтобы да мы знаем, Райд right. <соединяющие> Сейчас все починим Ты сверху. стейк потерял, слышишь, Я ты, стейк стейк потерял ты стейк потерял Зато у меня мы... четыре сзади накрывались Зато у меня достижение века мы... поплыли Поджигайся, мы... паучок Намблер зашел. Чё, паук мне зачем звонил Ладно ну это и будем заканчивать, давай, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем...